Привет, меня зовут Ярослав, и сегодня как и обещал, расскажу вам, как установить ноду Prism на свой компьютер. Если ты еще не нашел для себя причин, почему то это должен сделать, то рекомендую перейти в описание, и там я оставил для вас видеоролик, где я назвал, ну, самые основные для себя причины, почему я установил ноду Призм на свой компьютер. Первое, что нам надо сделать, это перейти и обновить Яву, до да, более последней версии. Ссылка на их официальную страницу будет находиться также в описании, как и все ссылки, которые будут задействованы в данном видеоролике, и не только. А мы нажимаем «Загрузить Явы бесплатно» и нажимаем согласиться и начать бесплатную загрузку. А тут нам предлагают путь для сохранения, будем все сохранять на рабочий стол. 79 мегабайт на весит. Все, скачка завершилась. Я нажимаю открыть. Тут я нажимаю install. Идет установка. Все, я обновлена или java, как правильно напишите в комментариях. Теперь мы переходим к скачиванию и установке Prism Core. Для этого нам потребуется зайти на GitHub, ссылка на который также находится в описании, и во второй строчке Prism Core Validum видим тут написано версия текущей ноды, выбираем свою операционную систему. У меня это Windows, я нажимаю левой кнопкой мыши, чтобы она начала скачиваться. Но, как мы видим, этого не происходит. Я нажимаю, и ничего вообще у меня не происходит. Так стандартный защитник Windows пытается мне помешать. Что же для этого надо сделать? Я навожу на Windows, нажимаю правой кнопкой мыши и ищу строку открыть ссылку в окне в режиме инкогнита. нажимаю на нее ссылка открывается у меня в окне в режиме инкогнита и сразу предлагают выбрать путь для сохранения файла я опять таки все это делаю на рабочий стол нажимаю сохранить 197 мегабайт весит файл вот уже 140 мегабайт скачано а это значит что сейчас мы перейдем к установке так у меня все загрузилось это окно я теперь могу закрыть и перехожу на рабочий стол. Вот наш файл, который мы будем запускать. Я нажимаю на запуск левой кнопкой мыши два раза. И тут опять система нас оповещает о чем-то там. Это все мы пропускаем. Нажимаем «Выполнить». Тут нажимаем «Next», «Install». И вот идет установка. Установка ноды уже непосредственно на наш компьютер. Как мы видим, все это происходит довольно быстро. Возможно, из-за того, что у меня SSD диск. Рекомендую, если у вас есть SSD диск, то устанавливать ноду на него. Также сейчас на экране появится табличка, какие минимальные требования для того, чтобы держать ноду на своем компьютере. Желательно, чтобы они у вас были. Смотрел я обзор Владислава Волконского, и он тут галочку убирает. Потом заходит в то место, где нода установилась и в настройках задает настройки для этой самой ноды Я когда устанавливал, я никакие галочки не убирал и конфиг у меня сам в принципе запускался Поэтому я нажимаю просто кнопку финиш и вот мы видим у меня уже все запущено я записываю этот видеоролик второй раз, поэтому некоторые поля у меня уже заполнены и все, в принципе, что нам требуется, уже указано. Возможно, я просто до этого не до конца удалил все старые данные от своей ноды. Но у вас откроется точно такое поле. Первые две строчки мы пропускаем, потом отсюда мы убираем галочку. Тут мы задаем свой пароль с помощью которого мы будем управлять нодой, это не приватный ключ. Тут просто нужно а, придумать какой-нибудь пароль, который будет исключительно от ноды. И тут мы вбиваем кошелек, с помощью которого мы будем пользоваться нодой. В дальнейшем можно будет зайти еще с другого кошелька, добавить вообще до 100 кошельков, которые будут храниться в ноде. Так что тут не принципиально. Любой кошелек, который у вас есть, указываете. А, и тут я поставлю галочку, потому что эта галочка отвечает за то, чтобы Удалить старую базу данных. А, я нажимаю прям reset блокчейн. А, все, у нас тут все удалено. И переходим еще во вкладку Expert Setting. Тут у вас вот этих галочек не будет. Рекомендовано их поставить. После чего нажимаем Save плюс старт Prism. И вот у нас открывается окно ноды. Первым делом, что вам надо сделать. Давайте я... Опять у меня все настройки заданы, я, наверное, не до конца удалил свою ноду, все файлы с нее. Вот так у нас будет выглядеть нода, тут все равно осталось на русском написано, но вообще это все должно быть написано на английском. Мы переходим в настройки, нажимаем setting и первое, что нам надо сделать, это поменять язык на родной нам русский скорее всего у большинства зрителей это будет русский язык все больше в принципе ничего я тут не менял тут можно также поменять тему на ночную но почему-то она как-то сильно подсвечена вот это все если бы просто белым там было или серым то на мой взгляд было бы лучше так я ставлю а, дневную тему она как-то меньше режет мне глаза все теперь дальше мы ждем пока у нас загрузится блокчейн мы видим что загрузилось только 160 блока из имеющихся уже почти что полтора миллионов блоков. А, поэтому нам требуется просто подождать. В прошлый раз, когда я устанавливал блокчейн, у меня это заняло, ну, где-то 4 дня. 4 дня я ждал, не выключал компьютер. Но на самом деле ничего страшного, если вы и выключите компьютер. Вы просто потом перезапустите ноду, заново в нее войдете, и, нач... и загрузка блокчейна, она продолжится с того места, где, в принципе, он и остановился. Сейчас я вам покажу, как это примерно будет выглядеть. Допустим, вы выключили компьютер, я просто закрою ноду. Нажимаю Yes. А мы видим, что вот: в значках у меня ноды запущены. Нету. Нам нужно перейти в то место, куда мы установили свою ноду. По стандарту, по умолчанию, это будет вот тут: Program files, ну, на диске C файл, Prism. И дальше мы запускаем приложение Prism64. Мы просто его открываем. Опять у нас идет запуск приложения. И вот наша нода снова запустилась, мы видим, что вот 2% скачано и в дальнейшем идет загрузка. В принципе я теперь буду дожидаться, пока у меня до 100% не загрузится блокчейн, потом в дальнейшем я смогу полноценно пользоваться нодой. У меня тут уже появится и баланс этого кошелька, и структура его, и множитель проценты. и тут у меня побежит парамайне. Я смогу делать транзакции, это очень легко сделать, нажимаем просто кнопку отправить тут вбиваем адрес кошелька, тут вбиваем сумму, можем также добавить сообщение, что-нибудь написать, и тут мы все это дело будем подтверждать парольной фразой. Да, в ноде каждое действие надо будет подтверждать у нас парольной фразой, и также если у вас на балансе будет как минимум 1000 монет, то вы уже сможете принимать участие в форжинге. Для этого вам также надо дождаться, пока не загрузится 100% блокчейна, и потом нажмите на вот эту вот кнопочку, где не форжите написанный красный кружочек. Просто нажать на нее. Там вы выберете пункт, что хотите форжить подтвердите это все действие своим приватным ключом и нажимаете там ОК OK. что-то вроде этого я уже точно не помню, и у вас а, вот этот кружочек должен загореться зелененьким, и он просто будет периодически мигать, это будет означать то, что ваша нода еще принимает участие в форжинге. В общем-то, все довольно-таки просто. Вот даже я, который в этом не бум-бум, я смог установить ноду, надеюсь, что я все сделал правильно. Если какие-нибудь эксперты будут смотреть мой видеоролик: то пожалуйста, напишите в комментариях, возможно, какие-то замечания есть, возможно, что-то я неправильно сделал. Я обязательно исправлю, или удалю этот ролик. Запишу следующий, где я уже исправил ошибки, или просто в комментариях, где-нибудь в первом закрепленном все нюансы, которые, если вдруг появятся, я укажу, чтобы вы. Этих ошибок не допустили. Еще, кстати, вот напоследок я заметил такую штуку. Вот я с вами сижу тут, а, разговариваю. Вот я смотрю, счет то цифры не меняются. Вроде загрузка идет, а ничего не меняется. Интернет вроде хороший. 200 мегабайт скачалось буквально за 10 секунд. Ничего не меняется. Не знаю, с чем это связано, но вот мы запомнили. 33 600. Если я просто выйду и нажму «Войти», вот, выберу свой аккаунт. Кстати, когда вы вобьете свой кошелек, то можете нажать «Запомнить аккаунт», тогда вам не надо будет каждый раз его вбивать, а просто вот из списка нужных сможете выбрать, а добавить их сюда можно до 100 штук. Просто вот так удобно между ними переключаться. Нажимаю свой аккаунт. И мы помним, 33 600. была такая высота блока. Сейчас мы видим 42 900 и уже 3% загружено. Поэтому не пугайтесь, если что, если вы подумали, что у вас остановилась загрузка. Просто нажмите выйти, потом перезайдите и посмотрите, что процесс он все-таки идет. Ну а на этом все.